Приветствую! Тобой принято верное решение и теперь очень внимательно посмотри это видео. Из этого видео ты узнаешь, как сможешь присоединиться к нашей команде и начать проходить бесплатное обучение, освоить самые эффективные методы интернет-продвижения и рекламы и получить возможность зарабатывать очень приличные суммы денег, настроив проверенную систему заработка на автомате без приглашений. Став участником нашей команды, ты сразу получаешь 100% гарантию заработка, так как вход в нашу команду осуществляется через сервис со 100% партнерскими отчислениями. То есть, первое, ты получаешь доступ в проект с невероятно эффективным и прибыльным маркетингом, который будет тебе приносить огромные деньги в виде переводов на твои кошельки Tron и Ethereum, которые ты бесплатно зарегистрируешь. Мы специально сделали вход через криптовалюту, так как именно это позволило нам настроить партнерскую программу на смарт-контракте со стопроцентными отчислениями для партнеров. Если тебя смущает работа с криптовалютой, то ты, наверное, еще не знаешь, что уже Сбербанк России начал официально работать со смарт-контрактами на криптовалюте, получив патент на систему автоматического исполнения сделок репо с использованием блокчейна. Вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов отметил, что банк стал первым финансовым учреждением в России, получившим подобный патент. Если уже главный банк страны работает с криптовалютой, то и мы решили, что нашей команде стоит в обязательном порядке научиться с ней работать и сделали вход в наш клуб и в нашу команду через платформу проекта Argos, работа которого построена на смарт-контракте криптовалют Tron и Ethereum. Участник сначала получает клубный билет со статусом партнер, войдя в первый маркетинг, который называется NEX, построенный на смарт-контракте криптовалюты TRON. И далее уже действующий партнер клуба может повысить свой статус партнер до статуса VIP-партнер, войдя во второй маркетинг, который называется Genius, построенный на смарт-контракте криптовалюты Ethereum каждый статус партнер и вип-партнер дают свои бонусы и преимущества второе в нашем закрытом клубе ты получаешь пошаговое обучение от лидеров проекта состоящее из нескольких классов обучения то есть уровней с проверкой домашних заданий причем каждый урок проверяется учителем каждый класс как и в школе по окончании требует сдачи отчета об успешном освоении материала и практическом выполнении необходимого объема работы. Стоимость данного обучения более чем 500 тысяч рублей. Ты получаешь его совершенно бесплатно с тем условием, что стал участником нашей команды. Третье. Ты получаешь воронку продаж нового поколения с ботом-экскурсоводом, который за тебя ищет потенциальных партнеров и обучает их, как войти в команду. К тому же, ты получаешь эту автоворонку с ботом не за 50 тысяч рублей, а совершенно бесплатно, как участник нашей команды. Мы заинтересованы, чтобы у тебя были высокие заработки, поэтому отдаем только высокоэффективные и протестированные инструменты. Четвертое. Ты получаешь поддержку 24 часа в сутки 7 дней в неделю от большой команды в самом дружном командном чате. Пятое. Ты получаешь инструменты накрутки трафика, а именно друзей на свою страницу ВКонтакте и аккаунты в других соцсетях, подписчиков по email, подписчиков в Telegram и Instagram, подписчиков на YouTube-канал и в сервисы Push-рассылок, посетителей на свой сайт, который у тебя тоже будет. То есть ты получишь много крутых инструментов автоматизации, которые сэкономят массу твоего драгоценного времени и будут помогать зарабатывать без приглашений на автомате. Инструменты накрутят тебе со временем большое количество друзей и подписчиков, которых уже бот и автоворонка обучит и сделает твоими партнерами в проекте или клиентами в базе подписчиков. То есть те подписчики, которые по каким-либо причинам не захотят войти в проект, все равно остаются в твоей базе подписчиков и ты сможешь им рекомендовать свои или партнерские продукты и услуги. В нашем обучении мы будем проходить в том числе и обучение партнерскому маркетингу, а также созданию своих информационных продуктов. Почему наше обучение стоит более 500 тысяч рублей? Во-первых, потому что со временем твои заработки многократно превысят 500 тысяч рублей. Есть яркие примеры среди партнеров, которые за первый месяц работы уже заработали более 1 миллиона рублей. И даже есть те, кто уже заработал более 3 миллионов рублей. Во-вторых, потому что, проходя обучение, ты будешь изучать такие разделы, как автоворонки, их создание и продвижение, партнерские программы разных направлений и авторов, работа и продвижение в социальных сетях, создание своих информационных продуктов, создание продающих и подписных страниц, создание анимированных баннеров и презентаций, создание видеообзоров и продающих видео, Создание и продвижение своего YouTube-канала. Создание и продвижение своего сайта. Настройка разных видов рекламы. Ты пройдешь курс по организации и планированию своей работы в интернете, на компьютере и в браузере. Научишься размещать все по нужным папкам, чтобы потом быстро ориентироваться и быстро находить необходимые для работы материалы. Также ты научишься методике работы со списками. Сможешь эффективно планировать свою работу выполнять задачи в порядке их приоритета и контролировать выполнение этих задач самостоятельно. Пройдешь профессиональные уроки по личностному росту, продажам и проведению вебинаров и многое-многое другое. И все это абсолютно бесплатно, но только тем участникам, кто станет частью нашей команды. Какая выгода нам обучать тебя бесплатно и обеспечивать всеми теми материалами, о которых я сказал ранее? Все просто. Занимая место в команде, в структуре проекта Argos, через который ты как раз и получаешь вход в нашу команду, ты в дальнейшем будешь нам приносить очень хороший доход по партнерской программе. И чем больше ты будешь зарабатывать, тем больше будем зарабатывать и мы. А это уже чистый партнерский маркетинг. Войти в нашу команду ты можешь двумя способами. Вход осуществляется через покупку статуса участника нашего клуба. Первый способ войти в нашу команду – получить статус «Партнер». Для этого тебе нужно зарегистрироваться на платформе Argos и активировать маркетинг Next, хотя бы первую площадку за 100 трон. Это примерно 200 рублей на момент записи этого видео. Ты сразу получишь пин-код у своего пригласителя на доступ к настройке автоворонки и разделу с уроками для ее продвижения, которые изучаешь самостоятельно по видеозаписям. Второй способ войти в нашу команду – это получить статус VIP-партнер. Для этого нужно, чтобы у тебя уже был активен статус партнер, то есть активирован маркетинг Next за 100 трон, и ты дополнительно – Активируешь уровни второго маркетинга Genius, включая уровень менеджер, суммарно это равняется 0,25 эфира. После получения статуса VIP-партнер, ты получаешь пин-код доступа к полному, пошаговому обучению с проверкой домашних заданий, пошаговую настройку всей системы автодохода без приглашений, а именно настроишь своего личного бота-экскурсовода, который будет 90% твоего времени работать вместо тебя. Бот будет находить и обучать потенциальных партнеров заводить их буквально за руку в твою команду. Твоя задача будет контролировать работу настроенной системы и работу бота и получать запросы на выдачу пин-кодов доступа к воронкам и обучению. И уже именно у тебя потенциальный партнер будет покупать клубный билет, дающий право получить статус партнер или статус VIP-партнер. Все зависит от того, какой статус уже будет у тебя. Да, все правильно. Это не оговорка и не ошибка. Именно каждый действующий участник команды сам выдает клубные билеты и сам получает деньги к себе на кошелек. Так как все расчеты происходят строго между кошельками участников нашего клуба, в проекте ничего не собирается. Все деньги приходят сразу на кошельки участников нашей команды клуба Аргас. Другими словами, чтобы попасть в нашу команду, тебе необходимо приобрести клубный билет, который ты покупаешь у пригласившего тебя уже действующего участника нашей команды Argos. Все просто. Оплата маркетинга – это и есть покупка клубного статуса, причем эта оплата сразу уходит на кошелек твоего пригласителя в соответствии с маркетингом, на котором находится твой пригласитель. Кроме этого, став участником нашей команды на статусе VIP-партнер, ты получаешь доступ ко всем закрытым вебинарам и также получаешь скидку до 90% на платные продукты от участников нашей команды, в частности, на все новые готовые комплекты Остапа Бондаренко, который является основателем закрытого клуба нашей команды. Зайти в нашу команду и получить статус VIP-партнер – это лучший вариант как для новичка, так уже и лидера со своей командой. Выбирать тебе, войти в нашу команду на статус партнер и просто получить автоворонку и уроки по ее рекламе и продвижению для самостоятельного изучения. Или с самого начала по подробным видео урокам выстраивать свою систему заработка без приглашений под руководством опытных наставников с проверкой выполнения всех уроков и доступом ко всем дополнительным материалам на нашей обучающей платформе получить скидку до 90% на новые продукты команды, получить бота-помощника и доступ ко всем закрытым вебинарам, если ты войдешь в нашу команду и повысишь свой статус до VIP-партнер. Конечно же, моя рекомендация – ходить на маркетинг Next за 100 трон, получив статус партнер и сразу повышать статус до VIP партнер, войдя на маркетинг Genius на уровень менеджер, так как помимо пошагового обучения и поддержки в проекте Argos у тебя откроется возможность заработка в 90 раз больше, чем при входе всего на один маркетинг в статусе партнер. Так устроен маркетинг проекта, чем больше статус ты сразу получаешь, тем больше получишь доход приложив одни и те же усилия. И если ты внимательно изучил все вышесказанное, то понимаешь, что стоимость входа в нашу команду просто ничтожно мала по сравнению с тем, что ты получаешь, присоединившись к нам. Потому что, по сути, ты можешь войти всего на 100 трон, а это на момент записи видео всего 200 рублей, и после этого ты сразу получаешь статус партнер закрытого клуба нашей команды и доступ в закрытый раздел для партнеров на нашей обучающей платформе, где находятся уроки по настройке автоворонки для сбора подписчиков на e-mail и уроки по рекламе для самостоятельного изучения. Хотели бы вы работать в проекте, когда вы приглашаете партнера, который работает, а вы за его счет зарабатываете? Пожалуйста! Это не фантастика! Вот такой проект стартовал! Итак.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 Приняв решение работать в интернете в нашей команде, ты экономишь на элементарных, но необходимых всем вещах. Ты экономишь деньги на обучающие курсы, стоимость которых несколько сотен тысяч рублей. К тому же ты еще получаешь секретную технологию получения людей в свою команду на пассиве при помощи системы автоматизации и ботов-помощников. Система автопривлечения и автообучения за тебя будет искать и приглашать людей, обучая их и делая твоими партнерами. Работая в нашей команде, деньги ты получаешь на автомате сразу на свой криптокошелек. Все расчеты между участниками происходят моментально с кошелька на кошелек. Деньги с криптокошелька также очень быстро выводятся на карту и на любую платежную систему. Мы покажем тебе, как установить Telegram бота и получать моментальное оповещение в Telegram, как только на твой счет пришел денежный перевод в тронах или эфирах. Кстати. Партнер после оплаты будет сам присылать тебе скриншот и просить доступ в закрытый раздел «Пошагового обучения нашей команды». Тебе нужно только проверить факт оплаты ниже стоящим партнером и открыть ему доступ к обучению, выдав клубный билет «Партнер» или «Вип-партнер». Как это сделать, все инструкции у тебя будут. Здесь не нужно ждать зарплату месяц. Ты ее можешь получать каждый день. Но опять же. Все зависит только от тебя и от того, как ты будешь работать. Нужно будет каждый день проверять работу сервисов автоматизации, при необходимости делая дополнительные настройки и корректировки в процессе работы. У нас есть как бесплатные, так и образовательные платные инструменты. Сразу привыкай к тому, что большие заработки без вложений просто невозможны. Мы всему тебя научим, и ты многократно будешь окупать свои вложения. Все очень просто и доступно, изложено в пошаговом обучении. Поэтому в нашей команде все зарабатывают. Ну а теперь представь следующую картину. Ты уже в нашей команде, сидишь у себя на кухне, пьешь чашечку кофе или чая с пирожными, а твой телефон или ноутбук – Время от времени сигнализирует тебе об очередном пополнении, пришедшем на твой кошелек на полном автомате. Тебе не нужно бежать на работу, беспокоиться о своевременной оплате за квартиру. У тебя всегда есть деньги. Ты с легкостью можешь встать и уехать прямо сейчас к морю, например, на Бали, и там также сидеть на берегу. Пить кофе или чай и слушать, как твой телефон или ноутбук время от времени сигнализирует тебе об очередном денежном пополнении, пришедшем на твой кошелек на полном автомате. Единственное условие – это доступ в интернет и наличие ноутбука или хотя бы телефона. После настройки всей системы можно работать из телефона. Как тебе такая картина? Понравилась? Тогда присоединяйся в нашу команду и в скором времени все сказанное выше станет реальностью. И если ты примешь решение войти в нашу команду, то постарайся, не сомневаясь, в точности, выполнять все наши рекомендации и делать именно так, как тебе будет сказано. Займи позицию ученика и строго следуй указаниям учителя. Тогда твое обучение и твоя работа будет максимально эффективной и ты сразу сможешь зарабатывать очень большие суммы денег, даже если ты новичок и у тебя нет опыта. Слушай нас, делай строго, как мы тебе рекомендуем и ты убедишься, насколько эффективно работает данная система. Сейчас у тебя появился шанс изменить твою жизнь в лучшую сторону. Воспользуйся этим шансом и уже через некоторое время ты удивишься своим результатом. И не забывай. Чем на больше уровень ты зайдешь сразу при входе в нашу команду, чем больше статус получишь, тем больше сразу ты сможешь зарабатывать. Это нежелание вытянуть из тебя как можно больше денег. Так реально работает проект Argos. Хочешь хорошо зарабатывать, получить пошаговое обучение с поддержкой и проверкой домашних заданий, доступ к закрытым вебинарам и чатам, то заходи в нашу команду на статус VIP-партнер и поверь, это будет самое правильное решение в твоей жизни. И не переживай, дальше будут подробные пошаговые видео, посмотрел, повторил. Ты легко во всем разберешься и все сделаешь правильно под нашим руководством. Мы ждем тебя, действуй. Только действия приводят к результату, а большая дорога начинается с первого шага. Мы покажем тебе правильное направление и буквально за руку доведем до результата.